Как они открепляются? Подписать, да, попасть. А, я такой такой. Давай, собачьим такой. Куда сообщество такое? Вот видит, <связываю> Видите, не пульметные. Какое у вас? На чтобы мне это <связываю> там не подбывает, эти самые львязаки. А видите, здесь везде они. Вот, вот. здесь везде <связываю> Люди отдыхают Не, мы не с гаде. Мы любители. А то озеро А нет. Озеро вон там. А куда надо? Вот здесь вот